Вот, ребят, сегодня катаем опять э, 21.13 турбовая э, с Гарретом 17.52, это такая маленькая совсем турбина, мы ее сильно там не напрягаем, я уже, по-моему, четвертый раз или что-то типа того накатываю. то, что катали, я даже ничего не снимал потому что не было смысла никакого у нас лопнул выпускной коллектор сейчас его починили и вот через день получается я позавчера да, откатывал сегодня вот катаем уже нормально все ну вроде все без происшествий, все хорошо идет без проблем каких-то посмотрим что будет дальше покатаем этого, сейчас у нас где-то температура вот 79 градусов получается. До этого у нас были при каждом пусте температура лавин наросла э -э, очень сильно и шел перегрев у нас один накат пустого и тут же потом надо было сбрасывать газ и просто и, ну, остужать мотор как таковой Готов, то есть проблемы все решены. Единственное, только до этого у нас лопнул коллектор. Надуваем мы сюда где-то один-один пара в пике. Больше нет смысла, потому что турбинка очень маленькая. И не выдержит она таких густов. Она может дуть, конечно, и больше. Но начинает она раздуваться очень рано, потому что очень маленькая. Практически, ну, как только трогаешься, уже есть у нас потенциал давлением. не знаю, тут особо нечего рассказывать. Попозже я еще что-нибудь поснимаю. Ну вот, едем дальше уже на самой дамбе. Погода у нас, конечно, ужасная. Ну, такого такое 26 по-моему, не, 25 сегодня. Да? 25 до да, декабря, и погода... Ужасная, у нас туман сплошной. Это вот над Финским заливом ничего не видно. Совсем ничего практически. Плюс еще дождик был. И температура плюс 6 на улице. 6 или 7 даже, я не знаю. Давно таких температур не было. под Новый год. Ни снега, ничего, конечно же, нет. Даже тут и ничего не поснимаешь, ничего не видно. Единственное, вот сейчас в тоннель, наверное, въедем. Будет более дорогу видно плюс э -э, не погонять у нас везде эти здесь навешали камер смотри аккуратнее там две полосы закрыты понавешали камер как обычно по каду, и получается что разогнался ну не тормозишь а скидываешь опять разгоняешься и скидываешь есть конечно места там где можно погонять но при такой погоде и при таком вот покрытии, как сейчас сплошная эта вода, можно сказать, плюс зимняя резина, опять же, не забываем, которая, опять же, не рассчитана на такое. Ну, сейчас, в принципе, все, машина едет нормально, стабильно, без каких-либо проблем, в принципе, тут нечего даже и говорить. До этого у нас были подергивания, мы, по ходу, в overboost э, упирались. Но сейчас я более правильно отрегулировал э, ограничения по бусту, по передачам и по всему остальному. Так, чтобы не уходили за пределы вот этого overboost, который у меня установлен. Ну и опять же, чтобы сберечь турбину и все остальное. Выхлоп весь. Потому что турбинка, я еще раз повторюсь, очень маленькая. Гарет 1752. Он ставился на сабой 9000, по-моему. И же с ними, они там надували, что-то там 06, наверное, в пике. Бар, не более. Ну, опять, с тоннеля выехали, опять у нас туманища сплошной. Ни черта не видно. Это уже до Кронштадта доехал Ну, сейчас мы доедем, я думаю, что до меня. Опять же, все это открутим. Залью прошивку. Но я думаю, что расскажу про конфиг конфиг автомобиля уже когда буду это все снимать ну, это снимать оборудование с автомобиля да, и температура на впуске у нас сейчас 15-16 градусов на кустах немного поднимается, конечно, но На обратном пути у нас э, Опять тяга пропала Зашумел выхлоп э, Но вот сейчас мы от... Уже приехали, будем снимать Не заглушили машину а, э, Непосредственно, чтобы посмотреть Что конкретно Но коллектор опять же Целый по сварке А сифонит именно Из-под фланца турбины, То есть такое ощущение, что она то ли открутилась То ли что-то такое, вот рукой проводишь там щель видна, но я не знаю, конечно, какая-то там должна быть. Но именно оттуда и сигонет. Мы ее сейчас, конечно, подтянем. Саму турбину, ключики я сейчас возьму, но все равно придется скорее все снимать, потому что, наверное, там прокладки хана. Вот и все. Давай, глуши тогда. Пусть остынет пока потихоньку, потому что мне все-таки еще датчик откручивать с даунпайпом. И... Да, скорее всего а? да, да погоди, там все горячее еще там Хрен подлезешь Ну, по мотору что здесь? Здесь 1.6 Стандартные валы Катушки это фольцевские стоят от Audi Кстати, чтобы они работали на январе на пятом Надо перепаивать резисторы, ограничивающий ток Иначе просто не будут работать катушки, потому что, во-первых, они запараллелены, то есть первая, четвертая, вторая и третья между собой. И, во-вторых, у них сопротивление очень высокое, ой, низкое, входное, соответственно, ток нужен поболее. И резисторы, которые там на 510 Ом стоят, они не обеспечивают этого с резисторами в 120 Ом, как я ставил, тоже не работает. Работает только с резисторами 50-30 Ом. Ставите их и спокойно можете параллелить катушки и выводить их уже на сам блок управления. Да, катушки со встроенными коммутаторами. То есть там, по идее, тут все в катушке. То есть приходит питание, масса две массы, одна масса это сигнальная ну то есть на саму а вторая это изолятор ну сердечник сам как таковой магнитопровод катушки это чтобы не было пробоев там никуда не улетало, ну и соответственно управляющий сигнал и все то есть встроенные коммутаторы да под данные катушки время накопления у меня просчитано уже давно то есть я его вычислял собирал стенд дома и вычислял именно время. То есть не просто так от балды взято там от 12-го коммутатора или еще чего-то время накопления. Здесь четко оно совпадает с, ну, с реальным временем. То есть катушка не перегревается. Эффективность ее нормальная. При этом отдача точнее. Лишнее время мы не, не тратим на перенасыщение ее. Иначе будет просто потребление тока. Нагрев самой катушки... Ключи в коммутаторе внутри, которые находятся. Ну и все эти После, Я думаю, что там, конечно, есть защита все-таки в этих в, внутри. В коммутаторах. Но, опять же, можно не донакопить да энергию. То есть слабо будет искра. То есть, ну, энергия низкая. Да, турбина, опять же, я, как уже говорил, ГАРД-1752 с нижним расположением. Коллектор, соответственно, под низ сделан. Клапан управления над стоит. Что еще тут? Соответственно, перенесен немного фильтр масляный, потому что он иначе тут просто в downpipe упирается. Ресивер с, ни дай. с нижним да, расположением, э -э опять же, его не видно. Э -э радиатор здесь вот такой вот жирный стоит, потому что стандартного радиатора, ну, точнее, то, что до этого стоял, у нас были лютые перегревы, потому что бустанешь и все, и начинается сразу же рост такой, половинной температура и после этого, соответственно, после каждого разгона нам приходилось еще остужать ее там несколько минут теперь как бы проблем нету, вот на данный момент у нас 6 градусов температуры где-то на улице плюс 6 и стабильная температура где-то 80 градусов когда мы едем, то есть вообще никаких проблем не возникает да, интеркулер вот здесь стоит, тоже его не видно. То есть все это спрятано, вот он, чтобы видеть, под номером. Ну а по остальному тут ничего такого космического нету. Тормозилки. Как обычно, перед и зад у нас дисковая Ну, здесь плюс еще сейчас салон немного не доделан. Салон здесь обшит свой. Дверные карты будут стоять чуть позже Потому что они как бы в работе Судя по всему Здесь открыто у нас Потому что опять же Сейчас мне шить его на январь надо Ну и по остальному музыка не установлена Провода здесь Ну по идее музыка по моему должна будет быть Как я помню То есть все как бы ну Автомобиль обычный повседневный То есть никаких тут ни гонок, ничего, то есть просто на повседневную езду, и, соответственно, чтобы не ломалось ничего, надо, чтобы все нормально работало. Форсунки, честно, я не помню какие, вижу только что зеленые, они у меня, конечно, прописаны, но это было так давно, что, не помню, это, это по-моему, весной мы еще откатывали этот автомобиль, пока у нас прокладку там не выдало, ну, были проблемы, масло давануло, все это вылилось коробка с блокировкой ряд не знаю какой опять же не помню его потому что с весны столько работы всякой было что тут просто не, не, не вспомню какие конфиги на чем стоят ну и в принципе в общем то и все да автомобиль в вайл спорте делался Потом, опять же, он, э, ребята вот позавчера заварили коллектор, все нормально. То есть теперь у нас почему-то, я не знаю, по какой причине турбина подоткрутилась. Но это как бы уже не беда, это все-таки не коллектор варить. Главное, что мы успели все это настроить, и э, все это работает, и нормально как бы едет машина. Сейчас я, соответственно, отключу свой контроллер широкополоски. Тут, конечно, у меня такой лютый колхоз, но этот колхоз уже работает лет 8 в таком вот виде здесь как бы у меня получается шадеках и LC1 естественно вскрытый уже там не один раз и э, bluetoothный модуль здесь стоит э, класса 1, чтобы сигнал был э, более мощный то есть не, не вот этот класс 2 который там на 10 метров этот на 100 работает потому что опять же все изолировано под капотом э, да, капот здесь, кстати, тоже текстолитовый стоит Ну и все, откручу, соответственно, датчик кислорода И зашью все это дело в автомобиле И дальше уже владелец поедет опять, наверное, к ребятам в Спорт, Чтобы разобраться вот с турбинкой, почему ее открутило Мы ее подтянем, я говорю, еще раз И проверим все это дело так что, в общем, э, все как обычно. Ходим, подписываемся, жмем кнопочку, колокольчик, чтобы приходили у нас э, оповещения о том, что что-то новое появилось. И не забываем по ссылкам ходить, которые там внизу, на драйв и контакты мою группу. Так что, в общем, ну всем пока и до новых встреч.